Овсяную кашу рекомендуют употреблять при детском и диетическом питании. Эта молочная каша готовится из цельного овса. Для вкуса я добавляю изюм. Рекомендую готовить кашу на завтраке или полднике. Приготовим диетическую кашу в мультиварке. Все очень просто. Овес промываем и кладем в чашу мультиварки. Добавляем остальные сухие ингредиенты. Заливаем все молоком. Выставляем режим молочная каша. Готовим до звукового сигнала. В готовую кашу можно добавить кусочек сливочного масла. Удачи! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовим необходимые для приготовления ингредиенты. Промываем овес и перекладываем его в чашу мультиварки. Добавляем соль, сахар и изюм. Вливаем молоко, выставляем режим «молочная каша». Каша готова. Добавьте немного масла и подавайте на стол. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Обещанный список ингредиентов. Крупа овсяная, 2 стакана, мультистакана. Молоко, 6 стаканов, мультистаканов. Соль, 0,5 чайных ложки. Сахар или фруктоза, 2 столовые ложки. Изюм, 50 грамм. Масло сливочное по вкусу. Количество порций 4. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.